Граф Дракула. Культовый образ популярной культуры 20 века. Бессмертный граф, король нежитей. Созданный фантазией ирландского писателя Брема Стокера в конце 19 века, он довольно быстро привлекает внимание кинематографистов и появляется уже в немом кино, в фильме Ферериха и Вильгельма Мурнал «Носфератов». Но тот Дракула, которого мы знаем и любим, творение другого человека. Венгерского актера Белый Лугаши. Лугаши э, создает образ короля вампиров, принципиально отличный от того, что было принято ранее. Э, вампир у Лугаши ⁇ это не просто некая полная символизма, тень, это э, хоть и безусловно потусторонний, но тем не менее... Не некоторой элегантности, таинственный аристократ с гипнотическим взглядом, характерным акцентом и узнаваемым способом произнесения слов, который делает те же самые обычные слова полными зловещего смысла. Лугаши снимается в множестве фильмов, где играет Дракулу в 30-х-40-х годах в Золотой век фильмов ужасов Голливуда. Он настолько сживается в роль что в результате даже в повседневной жизни не может иногда от нее отказаться. В то же самое время он снимается в десятках других фильмов, где играет других самых разнообразных чудовищ и злодеев, безумных ученых, чернокнижников и некромантов. А еще он был коммунистом. Здравствуйте! Сегодня мы с вами... Поговорим, как вы уже догадались, о венгерском актере Беля Лугаши, которого иногда произносят Лугоси. В действительности его фамилия была Блашко, и он родился в Австро-Венгрии в деревне Лугаш. Отсюда и его творческий псевдоним. Собственно, там он родился в 1882 году в довольно обеспеченной семье. Однако, по не до конца понятным причинам, в возрасте 12 лет он почему-то бежит из дома и зарабатывает на жизнь, работой в шахтах, на заводах, машинистом. В это же время у него формируются первые симпатии к левым идеям. Он вступает в профсоюз и активно участвует в борьбе рабочего класса за свои материальные интересы. В возрасте 18 лет Лугаши решает стать актером. Он принимает участие в чем-то вроде... Бродячие труппы и колесит по различным небольшим городкам и деревням Венгрии, где со временем получает все более и более значимые роли, выступает во все более и более крупных городах. В конце концов, его путь приводит его в столицу и он начинает играть в Национальном театре Будапешта. В это же самое время рождается и стремительно расцветает венгерский немой кинематограф. И Лугаши мгновенно становится звездой этой новой формы искусства. Афиши с его именем гарантированно привлекают полные залы зрителей. И, казалось бы, его карьера на своей родине находится на вершине. Но тут вторгается неумолимый исторический процесс. С кончанием Первой мировой войны Венгрия получает независимость. В ней устанавливается буржуазно-демократическое правительство. Но настроение народа революционный, революционный процесс набирает обороты, и уже вскоре это буржуазное правительство сменяется умеренно социалистически. Процесс не прекращается, и по образцу Октябрьской революции в России, в Венгрии формируются советы рабочих, христианских и солдатских депутатов, что приводит в конечном итоге в 1919 году к тому, что к власти приходит коммунистический лидер Белакун, в Венгрии устанавливается Венгерская Советская Республика. Проводятся прогрессивные демократические законы, национализируется промышленность. Бела Лугаши, и ранее симпатизирующий левым идеям, за головой бросается в революционный процесс. Он активно занимается профсоюзной организацией в среде творческой интеллигенции, особенности актеров. Налаживает связи между профсоюзами актеров кино и театра. Затем он, став уже профсоюзным неким лидером, налаживает связи между профсоюзами актеров и профсоюзами других творческих профессий, скажем, музыкантов, с целью создать единый совет творческих работников. Белла Лугаши активно участвует в демонстрациях, выступая перед своими коллегами и другими активистами. Он призывает э, творческую интеллигенцию и особенности актеров присоединиться к борьбе пролетариата, говоря, что их будущее лежит вместе с ними. Он говорит о том, что тот лоск, тот блеск, который связан с профессией актера, скрывает тот факт, что в действительности 99% актеров живут жизнью, которая даже хуже, чем у средних фабричных рабочих. Особенно он опирает на моральную сторону вопроса, он говорит о том, что правящие классы, по сути, морально разлагают актеров, а потом презирают их за их собственное моральное разложение. Он говорит о том, что человек искусства, в том числе и актер, вынужден, по сути, проституировать себя, служа правящим классом. И связывает однозначно будущее актеров, шанс для них снова вернуть себе человеческое достоинство исключительно с социалистическим обществом. К сожалению, Венгерская Советская Республика была недолговечной. Она просуществовала всего 133 дня, после чего в результате внешней военной интервенции к власти приходит крайне правое, авторитарное правительство. Начинаются репрессии против левых активистов. Коммунистов просто казнят через повешение. Лугышев понимает, что сам он легко может закончить жизненно виселица. Поэтому он принимает решение покинуть Венгрию и, спрятавшись под стогом крестьянского сена, бежит в Австрию, а оттуда в Германию. В Германии он снова вынужден начинать свою актерскую карьеру с нуля, однако это ему удается в какие-то кратчайшие сроки. Уже скоро он играет ключевые роли в фильмах лучших немецких режиссеров, а в это время как раз в Германии рассвет того, что называют немецкий экспрессионизм. В то же самое время Лугаши смотрит на политический, экономический климат межвоенной Германии, Вельмарской республики и понимает, что, скорее всего, чем хорошим это не закончится. В результате он принимает решение уехать в США и попытать счастье в Голливуде. Однако в Голливуде он сталкивается с проблемой, которая не сталкивался в континентальной Европе, а именно подходом американской киноиндустрии к актерам. Внезапно оказывается, что его уже не, в общем -то, не особо молодой возраст и его жуткий акцент являются непреодолимым препятствием для того, чтобы он получал главные роли в фильмах, в которые он, собственно, привык. Он играет какие-то второстепенные роли, однако первый для него судьбоносный момент это то, что на Бродвее в 1927 году ставят театральную постановку по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула». Пьеса имеет колоссальный успех, и Лугаши получает всю американскую известность в качестве, по крайней мере, пока театрального актера. И, разумеется, его выбор, его роль Дракулы был очевидным выбором, когда в 1931 году выходит один из первых вообще звуковых фильмов ужасов а именно Дракула Тода Браунинга. Именно эта роль принесла всемирную известность Лугаши. И одновременно стало стал для него благословением и проклятием. С одной стороны, он становится голливудской звездой. С другой стороны, он однозначно загоняется в очень узкую нишу на тот момент фильмов ужасов. И с тех пор он с этой ниши так и не смог, в общем-то, выбраться. Он ведет, в общем-то, жизнь типичного голливудской звезды. Он снимается в огромном количестве фильмов того времени и становится общепризнанным королем жанра фильмов ужасов. Но было бы ошибкой считать, что в этот момент он прекращает свою общественную и политическую деятельность. Он глубоко обеспокоен взлетом фашистских режимов в Европе и фашистским режимом у себя на родине. Он вполне открыто и без, в без компромиссов критикует тот режим Хорти, который установился в его родной Венгрии, и вполне однозначно высказывает свои симпатии в интервью. К той Венгрии, которая была до прихода к власти правых. В то же самое время его деятельность особенно ярко начинает интенсифицироваться вперед Второй мировой. Лугаши участвуют во всевозможных антифашистских комитетах. В частности, он становится вначале участником, а потом президентом венгерской комитета за демократию. Это организация антифашистского толка которая существовала под непосредственной поддержкой Коммунистической партии США и, соответственно, так или иначе спонсировалась Советским Союзом. Разумеется, в рамках этого комитета он участвует, опять же, в демонстрациях уже в Америке, призывая к борьбе против фашизма. И одним из главных лозунгов его было бороться с... Для венгров бороться с их собственным и немецким фашизмом. Что характерно, одновременно этот комитет занимается очень обеспокоенной помощью жертвам фашистских режимов в Европе. В частности, они постоянно выдвигают требования для США открыть свои границы для беженцев из стран с фашистским режимом. В частности, особенно конечно для евреев, которым угрожало физическое уничтожение. Но в послевоенные годы эта деятельность сказалась довольно негативно на карьере Белолубыши. Ведь когда начинается так называемая охота на ведьм, и Америку охватывает антикоммунистическая паранойя, ФБР самым ближайшим образом присматривается к такому вот персонажу левых взглядов и с революционным прошлым. Разумеется, на допросах Лугаши всячески пытается выкручиваться, и даже у него это в принципе получается. Ему не предъявлено никаких открытых обвинений в антиамериканской деятельности. Но в то же самое время для Голливуда он становится нежелательной личностью. Ситуация усугубляется также тем, что в этот период меняются вкусы публики, в моде научная фантастика, и Лугаши как актер, связанный в первую очередь с классическими фильмами ужасов, Становится своеобразным реликтом прошлого. Он снимается в тех ролях, которые ему дают. Это, как правило, очень низкопробные фильмы. Ну, это здесь, конечно, самый яркий период. Это его работа с Эдом Вудом, автором знаменитого «Плана 9» с открытого космоса, который многие считают худшим фильмом всех времен и народов. И умирает Лугарши в 1956 году. Причем в своем завещании он просит похоронить его в костюме Дракулы что и было успешно осуществлено. Так что, дорогие наши товарищи, когда в пылу интернет-баталий со своими политическими оппонентами вы услышите, что вас обзывают красными упырями, можете носить этот титул с достоинством. Ведь самый известный вампир действительно был из наших. А у нас на сегодня все. До новых встреч и веселого Хэллоуина.